Здравствуйте! Мы будем выполнять морфологический разбор глагола. Давайте прочитаем предложение. «Опорошил зеленый иний лилово-серые леса. Стихотворение Максимиляна Волошина. И давайте найдем в этом прекрасном фрагменте из стихотворения Волошина глагол. Опорошил. «Ини». «Ини» что сделал? «Опорошил». Итак, выпишем глагол. «Опорошил» – это глагол. Он, мы поставили вопрос от существительного «ини». Определим определенную форму. Инфинитив здесь «опорошить», «что сделать». Глагол совершенного вида, глагол второго спряжения, потому что перед «те» суффикс «и». Попробуем узнать, переходный ли это глагол. А «порошить» кого что «землю» мы можем использовать этот глагол в существительном винительном падеже без предлога. Следовательно, глагол «переходный». Назовем непостоянные признаки этого глагола. Глагол употреблен в прошедшем времени, он изъявительного наклонения, потому что изъявительное наклонение обозначает действие, которое происходило, происходит или будет происходить. Глагол в мужском роде в единственном числе. И э, синтаксическая роль в данном предложении. Глагол является сказуемым. Итак, мы разобрали еще один глагол. И я надеюсь, что вам уже легче разбирать глаголы, и вы уже поняли, как это делается. Всего хорошего. До свидания.